Давай. Дуры, ты, блядь! Ух ты, это такие люди, которым все не нравится, которые всегда, сука, всех поправляют в любой ситуации. Вот если у пессимиста стакан всего лишь наполовину пуст, то унылого доебка стакан еще и грязный. Официант нес коктейль слишком долго, в нем слишком много льда. И вообще, где вы видели такую Маргариту? Казалось бы, ты ее не радуйся, но нет, унылому ёбку не нравится все. Вот если зима, то значит холодно, тачка вся в снегу надо чистить, дороги занесло, ездить невозможно. А если лето, то, сука, жарко, кондиционер не включишь, потому что простудишься и солнце бьет прямо в глаз. Ездить невозможно. Это тот человек, который всегда будет тебя одергивать в кинотеатре и говорить, что не надо так громко смеяться. Он всегда тебе скажет, что ты не поставил, сука, запятую, а то причастный оборот. Что не звонишь, а звонишь. Что не туфли, а туфли, что не торты, а торты. Но на самом деле всем похуй. Поэтому живи и радуйся. Пока баллы, Хорошая дали. новость. Ученые обнаружили ген, который отвечает за женские измены. То есть мы теперь за это не отвечаем за дерьмо, понимаете? А, Ученые сказали, что если у женщины ген AVPR1A находится в редуцированном состоянии, ну типа поломатый, чтобы вам понятно было, а, то женщина будет склонна к измене. Даже если она очень хорошо воспитана, даже если она очень сильно любит своего мужа, она будет ему изменять, потому что это заложено генетически, сказали ученые. По сути дела, ученые, получается, вывели женские измены на уровень неизлечимых генетических болезней. Я прям жду, когда женщина скажет, я боролась с этой болезнью, да, но болезнь одержала вверх. И поэтому я трахнула тех официантов. Это метастазы, походу дела. Круто! Нет слова шлюха, есть слово женщина с редуцированным геном AVPR1A. Вот и все, вот и все. Мужики, я не знаю, что это, но это очень похоже на обратку а, по поводу вашей теории. Знаете, мужской? А мужской полигам... Снимаю опасное видео для жизни. Прохожу прям посередине, пчел, прям посередине, вот видите, улики стоят. Ну, Нет, принимал боевые действия, рассказывай. Карабах Нигерия. пять лет войны. А Что смеешься? А хуй мне дома делать, блядь? Я только приехал, я тебя сюда, блядь, кого вот меня вдал. Что, убил до да хуя? Какое оружие <связано> у тебя было? Оружие... Калашники советские. Пулемет РПК. Вручной пулемет РПД Дигтярсь. СЗУ 50 баллами водить. Самолеты управлять. Противотапками, грамотометами. Игла, Скингер, ракеты, эти, управляющие ракеты, есть? А, а ты мне говорил, ты снайпер еще, Андрей, как? Ну, снайпер, а я снайпер, я танков убиваю с трех патронов, блядь. С трех там, да? Да, в дулу, прям хуяришь, нахуй, они заезжают, взлетит, нахуй. Они глокосмольные оказываются, как пушки, блядь. Что, пойдем? А мышцы, мышцы, покажи, чтобы это. Просто машин, бля, машин.